Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада. Онлайн-гадание Тару. И это, как вам относится коллектив начальства? Давайте, у нас три варианта, первое, второе, третье, выбирайте любое, времечко в описании под видео, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, для начала мы, я бы сказала, что мы будем рассматривать сначала само восприятие того, кто загадал эти варианты, как он видит, что боится, что чувствует, тому подобное. Какую-то такую общую характеристику восприятия вопрошающего потом, Потом, как вам относится начальство. Ну и, соответственно, некоторая общая атмосфера вот этого всего интересных вещей. Поэтому, дорогие мои, загадывайте. Вот, если что, ставьте на паузу. Отдохните, передохните и погнали. Сегодня мы будем рассматривать на Тару Радужную. Радужная Тару. Да, какое оно интересное. Когда я смотрела какие-то гадания, и смотрела когда-то, когда-то ранее, давно, я всегда примечала эту колоду, потому что мне так очень сильно, дико нравилось, но никто в описании, никто ничего не говорил, как она называется. Ладненько, радушно называется, очень интересно. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Как вам относится коллектив начальства? Сначала восприятие ваше, ваше, именно ваше. Потом, как вам относится, а потом и общую атмосферу и ситуацию вообще. А, восприятие вопрошающего, давайте, ваше восприятие. Давайте, ваше восприятие, давайте, как вам относится начальство и общая атмосфера вот этого всего. Бедлама, бардака, либо наоборот, спокойствие. Так, активненько. А здесь у нас прям э, ну, есть такой ладно момент кризис коснулся здесь и э, некоторый кризис возможно либо в кризисе либо некоторые кризис э, столкнулся именно э, с этим коллективом окей э, давайте так давайте сначала наверное атмосфера нет как вам относится коллектив начальства потому что ну это самое такое Адекватно, нормальное <смех> понятие. Дорогие мои, хорошо, я бы сказала. Спокойно, хорошо, умиротворенно, без каких-либо глобальных истерик. А, Все прям мирно, чисто гладко. У кого-то, как прям, вот знаешь, какие-то семейные взаимоотношения. Возможно, семейные чисто рабочие, возможно, сестрами, братьями да, работают. Либо м -м, также просто к вам относятся более спокойно, благоговенно и с большим позитивом. То есть. Я бы сказала, здесь к вам относится коллектив начальства очень даже спокойно, хорошо, есть какие-то такие доверительные вещи, возможно, какие-то здесь могут на кого-то накладываться некоторые обязанности, которые как бы, начальство уверено, что вы сделаете, либо, либо также коллектив, но здесь именно какая-то семья, возможно, здесь большая сплоченность эмоциональный комфорт по большей степени. У всех членов то, то, то, то, то, вот этого великого сообщества, как ваше начальство и коллектив. Поэтому, дорогие мои, я бы очень даже бы сказала, что очень даже хорошо, приятно, классно. Несмотря на восприятие. Восприятие это отдельная такая штука мута. Поэтому, дорогие мои, вам в принципе, я бы здесь даже беспокоиться, я бы сказала, даже не о чем. Эм, да. Но здесь есть такой момент спокойного, какого-то доверительной, возможно, атмосферы. Возможно, здесь какая-то посменная работа, я не удивляюсь, где человек просто занят делом и не особо, конечно, с кем-то сталкивается, тоже я могла бы сказать. Но все равно здесь больше спокойная атмосфера, семейная, либо приятная, очень сильно не на эмоциональном плане. Возможно, даже у кого-то некоторые, Как приходишь на работу, ты отдыхаешь, да, дома потрачешь. Но то же самое может, кстати, у кого-то проигрываться. Поэтому прям коллектив начальство хорошо. Нету какого-то отдельного здесь индивида, либо кого-то надо рассматривать. Нет, мы рассмотрим немножечко в вашем восприятии. Вот ваше восприятие самое интересное. А здесь у нас пустая карта, поэтому я не скажу немножечко больше. Здесь просто общая информация, что вроде вас-то все хорошо, Чё вы паритесь, если есть такое? Если не паритесь, то не паритесь. Дальше. Восприятие вопрошающего. Вот здесь, конечно же, есть долька интересности. Здесь у нас перечислена дама, дама, мужчина. А возможно, даже дети. А возможно, даже еще и какие-то рыцари. А возможно, просто молодые люди. Какие-то незрелые. Ваше восприятие, ваше восприятие, всего происходящего, У некоторых дам может сложиться такое впечатление, либо у дам, ну, либо относительно каких-то мужчин. Здесь могут какие-то проигрываться тайные романы, у кого-то тайные хитросплетения, интриги, расследования, либо какие-то сплетни. То есть здесь это очень сильно может быть у вас, но ну, именно вы воспринимаете как коллектив некоторое... Не, я бы сказала здесь как у отдельных индивидов и индии отдельных людей на своей работе воспринимаете как... Интриги, расследования, они что-то судачат, а что-то может сплетничать, кто-то может что-то кто что говорить, а кто-то за кем-то даже приухаживает. То есть вы, как, как человек со стороны, вы можете быть в это, об этом в курсе, но также вы можете здесь, я не скажу, что все, но возможно даже большинство, уже кто-то в процессе всяких интересных интриг, кто-то какие-то тайны храни, хранит, какой-то мужчина... Кому-то глазки строят, а возможно даже глазки уже вам, поэтому, а возможно даже ваша, а возможно даже кому-то кому кому вам. Поэтому, дорогие мои, здесь возможно, кстати, какие-то даже у кого-то семейные взаимоотношения, то есть кто-то работает и при этом ну, вместе находится. Но здесь больше какие-то интрижки, какие-то вещи. В принципе, восприятие неплохое. Смотрите вы больше с большим каким-то неким позитивом на окружающее вас село. Возможно, у кого-то даже может такое проигрываться. Ну, потому что вся о всем как-то знает и одновременно не в курсе. Но здесь может такое быть. То есть поэтому, дорогие мои, я не думаю, что вы со всей серьезностью относитесь э, к этому коллективу. Здесь наоборот какой-то такой момент, что вы рассматриваете всех не, со, не с такого угла. Возможно, вы просто уже знаете людей, либо вы сам себе чем, сам по себе человек, который рассматривает все не сра, не судит с первого взгляда. То есть здесь вы рассматриваетесь более позитивность, более динамичным. Вам интересно, вам нужна работа, но при этом хитро сплетение либо интрижки, либо какие-то вещи, то там, тося, маня, маня, спеть, я зажались под окном. Это тоже, кстати, происходит на работе, но здесь как-то более позитивно, более атмосферно и приятно это может происходить. Здесь также люди могут сами быть как-то вовлечены в эти хитро сплетения, некоторые, да. Но здесь ничего такого серьезного я просто не увидела. То есть как-то каких-то страхов. Нет, как бы человек, возможно, просто воспринимает как, ну да, ну да, вот а, а там вот с этим телем, вот какой-то какой такой момент движухи рядом и вокруг. Но более позитивно, более приятно вы всех воспринимаете. Но еще раз скажу, это больше, конечно же, зависит от того, я, я могла бы сказать, здесь может проигрываться у людей коммуникабельность. Ну когда в таком сочетании с таким вопросом у нас повешено, значит вы можете идти на контакт, значит вы можете войти в человеческое положение, поэтому я и думаю, что у вас коммуникабельность как-никак ну, развита и достаточно нормально. Поэтому просто вы здесь оцениваете как людей, как кипиша возможно вы эм, как, как, как хозяин и рядом курятник. Такой тоже как вариант проигрывается, потому что очень большое количество людей, каких-то интрижек, каких-то, а вот, а вот он кого-то там кого-то. Возможно, также здесь может, кстати, проигрываться кто-то здесь какие-то яйки кому-то катит, то есть какие-то приятности, кому-то что-то делает. Возможно, кто-то за чьей-то спиной типа что-то, что-то не знает, а что-то знает. Ну, сплетни такого рода, но у нас потом по умеренности и по дураку здесь больше как, возможно, как проходящие уходящие какие-то вещи между людьми. Просто бытовуха, я бы сказала. Но эта бытовуха связана с людьми и связана с их потребностями по отношению друг к другу и хитросплетениями, кто о чем думает. Окей. В принципе, ну, более-менее вы положительно как бы смотрите на все происходящее с разных точек зрения, а не просто тупо вот она виновата и он виноват. Нет, здесь вот она виновата только потому, что вот, а у нее там в семье дома. Возможно, вы о жизни этих людей достаточно много знаете, либо самих достаточно много людей знаете. Здесь две женщины, мужчина, возможно, еще один также мужчина, либо его какое-то отношение к некоторой женщине. Возможно, здесь какие-то Хитрость плетения я не удивлюсь, но здесь по умеренности и по дураку больше восприятия простенько. То есть не особо вы как-то заморачиваетесь. Вы, возможно, в этой движухе просто, э, в принципе, как смотрите немножечко издалека. Э, поэтому э, не все, но это как вариант такой возможно. Все-таки расклад общий. Давайте дальше общая атмосфера. У вас тут а, туз жезлов, пятерочка, пентаклей, паша, туз чаш, восьмерка и шестерка жезлов. Я бы сказала, я бы не сказала, что э, что-то новое вот здесь я бы больше бы сказала та ситуация возможно немножко ранее вы пережили какой-то кризис именно возможно вас коснулся также кризис то есть я не удивлюсь либо какие-то недоразумения кризис шпионаж здесь может кстати проигрывается но в принципе атмосфера более дружелюбная более приятная. просто здесь каждый занят своим делом каждый доказывает свое свою значимость в коллективе. Есть, возможно, также некоторая поддержка, похвалы, похвалы, похвалы хвалят людей здесь, возможно, также с какими-то премиями, все-таки тут также люди касаются. Но более такая атмосфера приятная. Просто коснулся всех некий такой всеобщий кризис, который, я так понимаю, был недавно, либо вообще. Но это не помешало, я бы сказала, полностью как-то нарушиться вашему мирному, мирной атмосфере вокруг людей то есть здесь был кризис да здесь есть какие-то недоразумения какие-то непонятные отпуске по каким-то вещам то есть какие-то потери финансовые но более-менее я бы сказала здесь атмосфера и сама ситуация рабочая она либо восстановилась либо она очень сильно не сильно коснулся ее настолько кризис. Ну, вышли люди из кризиса, я бы сказала, немножечко здесь более глобально. Именно само, само начальство, либо со, со, сами подчиненные переживали кризис, и я думаю, что здесь все общее, то есть не по отдельности. Но тут не совсем все плохо, и коллектив, коллективность и работа здесь на хорошем должностном, и атмосфера очень хорошая, и, на классном уровне. То есть сплоченность здесь большая и при этом, да, хорошая сплоченность. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то так. Я бы не сказала по тузам даже, что это новое. Но это как вариант, то есть новое какое-то сообщество. Да, но не для всех. Не для всех. Больше, я бы сказала, тут Жезлов некоторые рассматривают как некоторое сообщество, которое либо все время что-то работает, либо постоянно на каком-то движении. То есть это, возможно, также процесс, который не останавливается здесь. То есть здесь больше описана атмосфера, которая никогда не прекращается, не останавливается. Не сказала бы, что государственная, но это тоже не исключаю, который прошел кризис и вышел из этого. То есть с какими-то потерями, да, я бы сказала, больше да. Но вышел из этого, и атмосфера более сейчас более дружелюбно, более нормальная, более спокойная, есть с чем работать и как, и как работать. То есть, это я бы сказала, атмосфера очень хорошая. Самое главное, что вы пережили какой-то катаклизм, кризис, который случился, возможно, также недавно. То есть, сначала началось, потом, а потом из другого продолжилось. Поэтому я бы сказала больше. Так, сплоченность здесь хорошая и прям а, отличная. Поэтому вот, короче, как-то так. Интересно. Интересно, мне, мне понравился первый вариант. Прям вообще порадовал. То есть прям вообще все классно. Все классно. И три хитросплетения расследования, да? Поэтому вот, короче, как-то. Так, давайте дальше. Второй, второй вариант здравствуйте. Эм, давайте познакомимся, если не знакомы. Эм, как вам относится коллектив начальства? Сначала мы рассмотрим ваше восприятие, вот это всего происходящего вашего коллектива вокруг. Потом, как на самом деле относится коллектив начальства, потом общую атмосферу, ситуацию. Рабочую, нерабочую, да. Так, давайте. Ваше восприятие. Потом, как вам относится коллектив начальства. Возможно, определенно отдельные люди. Так, и общая атмосфера у вас.. Ой, это вообще точно. Это точно. Кто? А это интересно. А вдруг? Вы вдруг? Если у кого-то не нашел контроль, кто-то своего варианта, то не переживай. Хороший инвестор – либо люди, либо коллектив. Здесь за счет коллектива либо людей либо инвесторов вышел, кстати, начальство из кризиса. Здесь тоже кризис, кстати, был. Но здесь за счет других людей вышел. Это интересно. Там какой-то в первом другой процесс был показан, то есть общая другая атмосфера, а здесь она иначе. Окей. Ну давайте, ваше восприятие. Ваше восприятие и восприятие коллектива. может, кто-то здесь на фрилансе работает, да и все. Поэтому у нас спокойствие четверочка, Пентакли. Ну, давайте так. Здесь и правда могут работать и фрилансеры, и те люди, которые именно. Сама вся движуха этого коллектива зависит только от людей. То есть не от какой-то системы, а от чисто от людей. Но здесь она больше показана, нежели что-то еще. Ну ладно, если чувствуете ваше, то ваше. Давайте. У нас Верховная Жрица, Четверка Пентаклей. Отношение, как к вам относится коллектив на части? Я бы сказала также спокойно, тихо. То есть, возможно, здесь просто занимаются м, каждый своим делом. Также могу предположить некоторую холодность со стороны некоторых людей, либо определенных каких-то лиц. То есть кому-то реально пофиг, что вы существуете. Кому-то, возможно, не настолько... Если большое какое-то начальство, коллектив, большое какое-то сообщество, то здесь вот как ютуберы. Тоже могут, кстати, по такому моменту проигрываться. Ну, ладненько. То есть и каждый тут занимается своим делом, кому-то реально пофиг на то, что вы как бы существуете, либо то, что вы делаете, вы делаете и слабо богу. То есть вот здесь может такое, в принципе, проигрываться. Здесь также начальство, возможно, очень занято своими делами, что, в принципе, не совсем вы очень сильно как бы интересны в таком плане. Но каждый занят здесь своим личным делом, своими обязанностями, возможно, отчитывается каждый сам за себя. Это тоже очень сильно вероятно по такому сочетанию карт. Поэтому я бы сказала больше, а спокойно, равномерно, может также немножечко как-то хапушничать, как-то, я бы не сказала как бы драться за то, чтобы что-то иметь, но здесь каждый занимается своим делом, давайте так, М -м каждый как-то в спец, возможно какая-то вот гильдия ученых, как вот, не знаю, экспедиция ученые, и каждый за свое как-то отвечает, то же самое как в чужом. Первую часть смотрела, ладно, смеялась на да, жути. Поэтому ладненько. Давайте дальше. Каждый станет своим делом, кому-то реально повик, вы делаете, вы и молодец. Вот. А, давайте дальше. А... Ваше восприятие. Ну, вы достаточно резко, возможно, критично относитесь к каким-то каким вещам, но при этом все равно находите себя в этой профессии, либо в этом коллективе, либо рядом с этими людьми. То есть, возможно, здесь вы пробуете себя, возможно, вам нравится определенный тут молодой человек, либо мужчина по этому коллективу, либо этот мужчина вам составляет некоторое счастье, возможно, также работать с ним. То есть здесь хорошее взаимоотношение, возможно, с некоторым молодым человеком, либо у молодого человека вообще все хорошо, и, в принципе, ему -то нравится именно график работы, то, что он делает, и как он это все воспринимает. Здесь, я бы сказала, здесь больше сообщества, потому что по общей атмосфере здесь за счет людей вышел этот кризис. То есть не за счет какой-то компании, либо давления и правил, а кризис вы пережили за счет за каждого члена вот, определенного своего какого-то профессионализма даже у некоторых у некоторых профессионализма ладно дорогие мать ну в принципе вы больше адекватно все воспринимаете э, не с какой-то инфантильностью ни в коем разе возможно просто некоторое тоже тоже чем вы занимаетесь сами по себе приносит вам радость тоже я бы могла бы сказать, возможно, вы что-то где-то в этой работе что-то пробуете для себя, возможно, просто раз с разными людьми работаете, и вам от этого приятно, возможно, чисто какая-то вы больше подвержены логике здесь, но и при этом, возможно, больше аналитический склад ума здесь больше, я бы сказала, у людей, либо просто работать с определенным количеством людьми, а аналитическими вам приятно возможно возможно здесь также то есть чисто аналитика чисто подведение каких-то фактов и тому подобное. возможно это отдел кадров <сíck> <сíck> ладно дорогие мои но здесь хорошее восприятие вы адекватно всех оцениваете с позитивной больше точки зрения возможно что-то в этой работе еще и пробовать а возможно может и на другой работе плюс работаете Здесь позитивно, классно и при этом прямолинейно. Вы все это воспринимаете, эту общую атмосферу. Возможно, я говорю здесь, может быть, очень сильно проигрывается фриланс. Ладно. Либо тот, тот труд, который вам приносит удовольствие, приятности, где вы реализовываете свои какие-то умственные потребности. Возможно, я бы не сказала социально, а больше здесь умственно. То есть выдумки какие-то свои. Здесь тоже может проигрываться. Поэтому, ну, более-менее, я бы сказала, для общего всего варианта, бы, что восприятие у вас хорошее, позитивное, приятное, вам нравится. Возможно, шутки, прибаутки и приятная некоторая атмосфера. Возможно, определенным мужчина нравится, либо мужчинам просто все нравится. Поэтому давайте дальше. Атмосфера. по десятка, пятерка. Возможно, просто некоторое вливание также, то есть... Если без кризиса, если не касаемо кризиса, э, возможно также атмосфера вливания и... Он не прошел гладко, здесь тоже он может об этом, в принципе, говориться, то есть вы не доверяете, не доверяли ранее всему этому, то, чего, где вы работаете, но потом, приучившись, поняв, что здесь больше, возможно, также больше владеют и ситуации, эмоции, сплоченности, хорошее настроение, это больше придало сил, что, в принципе, общая атмосфера более дружелюбная, приятная, терпимая. Поэтому, дорогие мои, да, возможно, здесь люди имеют с какими-то своими м, страхами своими ну, Учатся здесь на этой работе также чему-то То есть это не только работа, которую ты делаешь просто А здесь по работе, возможно, какие-то учения происходят Либо вы каким-то жизненным уроком для себя как-то учите самого себя, как человека, как личность Тут То тоже, кстати, может это проигрываться Поэтому, если не брать расчет того, что у нас тут проигрывается какой-то там кризис, просто вливание как-то происходило немножечко тяжеловато, немножечко неправильно, возможно, вы думали одно, э, там, все говорили, все хорошо у нас, все классно, вы не доверяли, влились, вы чувствовали себя немножечко изгоем, потом поняли суть, поняли эту всю фишку, как оливки скушать, оливку попробовала, все, вли, влилась, и больше от оливок тебя нет, нет, нет. Не отмахнуть от тебя оливки. Вот. Поэтому здесь может такое, но больше дружественное, и при этом общая атмосфера вас учит как личность либо профессиональным навыкам. Тут тоже может говориться: если в принципе так проигрывать как ситуацию, как бы общую, да, и не без какого-либо вмешательства, возможно, здесь ну да, инфекция и тому подобное, здесь может очень сильно повлиять на всякое развития кризис возможно здесь также некоторое сообщество возможно вы работаете в коллективе с кем-то из нескольких человек даже это тоже может кстати, здесь проигрывается и при этом м -м -м, коллектив вышел из кризиса за счет людей за счет своих навыков и за счет какой-то я бы сказала некоторых каких-то решимостей, э -м -м, сплоченности групп либо да поэтому дорогие мои вот здесь Здесь кризис именно за счет людей вышел. Не за счет, еще раз скажу, каких-то правил, а за счет самих людей. Вы чему-то еще научились. Возможно, также расслабляться, веселиться и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, ну здесь атмосфера благоприятная, в принципе. Но она вас учит постоянно чему-то. Так, поэтому спасибо, спасибо, спасибо, да. Спасибо. Давайте, наверное, второй у нас вариант... Второй прошел, третий. Третий. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Ну, давайте посмотрим. Так, еще раз – здравствуйте – третий вариант. Ну, давайте посмотрим, как Вам относится коллектив начальства. Сначала ваше некоторое восприятие, потом – как вам относится коллектив начальства и некоторую общую атмосферу. Посмотрим. Ну, давайте. Как вам относится коллектив начальства? Так, ваше личное восприятие по этому варианту. Как вам относится коллектив начальства? И общая атмосфера. Ну ладно, общая атмосфера. Это у нас к другому. Ну ладно, общая атмосфера. Перевернутый, не считаю, если кто-то мне скажет, что-то будет говорить. Атмосфера благоприятная, но основана на каких-то принципах, правилах и нуждах. Ладно, окей. Ну давайте, в принципе, давайте восприятие начнем, потому что здесь оно прикольное, интересное. Мне жизни немножко утверждающие. Окей, okay. рыцарь мечей, туз, чаш, двойка, пентаклей, семерка, жезлов. Вы принимаете все близко к сердцу. Возможно, вы немножечко ругаетесь, либо немножечко в таких, не то что негативных каких-то ощущениях, отношениях всего и вся, но здесь может проигрываться это какое-то ваше личное, что меня никто не понимает, меня никто не ценит, меня никто не любит. Возможно, какое-то такой момент также могу предположить что вы не с чем-то не согласны и с чем-то и не знаете как поступить либо не знаете какой-то выход для себя возможно просто по работе стоит некоторая какая-то тупиковая ситуация здесь может просто вы столкнулись с некоторым тупиком который очень сильно близко вы это все воспринимаете обязательно близко к сердцу потому что если вы просто не согласны это такое одно но здесь человек больше воспринимает как возможно я, я бы не скажу адекватно-неадекватно, ни в коем разе я никого не виню, но здесь как-то... Немножечко попахивает каким-то обиженным, неприятным ощущением по отношению к коллективу, к атмосфере, ко всему вообще, я бы сказала, больше. Возможно, именно этой работой человек, возможно, просто зашел в тупик для себя. И как-то, возможно, также присутствуют какие-то конфликты, замечания, какие-то отстаивания своих личных границ. И то, что я хочу, я хочу, наконец-таки, делать то, что я хочу. Здесь тоже, может быть, проигрывается. Я хочу вот так, а мне не дают, либо я не могу... Ну, вот какой-то такой момент происходит у человека, у вас, кто это, этот расклад загадал. Если у вас такого нету, я бы не сказала, что это тогда ваш вариант, потому что их всего три, а вариантов может быть великое множество. А мы пока три рассматриваем. Если у вас, говорю, это не ваше, то это не ваше. Посмотрите какие-то другие позиции. Давайте, как, как вам относится коллектив начальства? Давайте еще добавим дураком. Ну, в принципе. Так, коллектив начальства, да? возможно здесь очень сильно может отыграться что не очень хорошее отношение у начальства либо коллектива которую вы загадали возможно даже на этом коллективе и в этом, в этом начальстве возможно происходит какое-то самодурство могу еще сказать сейчас вообще неприятный вариант также возможно какие-то ну, какие-то вещи, которые сам себе на уме. То есть, как, как то есть не, не особо доброжелательно, по крайней мере, не все. А, больше как-то относятся так, что кто-то очень много хитрит. Кто-то не доверяет, кто-то в вас не верит, у кого-то кого кто-то там ворует, если что, это тоже тут, кстати, может прослеживаться, кто-то вас, вас не воспринимает на самом деле всерьез. Поэтому, дорогие мои, ну здесь больше не, не рассматривание как вас серьез. Возможно, здесь такой винтик-шпунтик, что начальство не особо обращает на вас внимание, потому что на вас мир не строится. Здесь тоже может быть так, проигрываться на вас ставки не ставит. Эм, то есть, такое может быть при больших количествах, либо прос, при э, начальствах э, тех, которых просто каких-то на своих волнах, но ну, не, не думают о людях, над которыми они главенствуют здесь тоже может кстати это проигрываться если вы большой маленький винтик в большой ситуации то здесь просто могут быть разные хитросплетения здесь может кто-то воровать здесь может кто-то как-то критично к чему-то относиться недоверительно недоброжелательно зависть ненависть неприятное ощущение здесь может очень происходить каких-то людей, но здесь именно какие-то чистые какие-то претензии определенных людей, которых вы, возможно, также знаете, которые также знают вас. То есть здесь как-то не особо чего-то скрыто даже. Поэтому, дорогие мои, коллектив здесь более какой-то недоброжелательный. И ну, атмосфера, конечно, более-менее нормальная. Но сам коллектив, либо как начальство, просто, возможно, на вас не делает больших ставок. Это как самый такой позитивный расклад. То есть вы как пришли, вы можете так уйти. В принципе, ну, вы делаете то, что вы делаете. Ага, ну и, ну и такое тоже-то бывает. Как-то, возможно, также просто не воспринимает серьезно. Как-то, ну, есть и есть. Тоже может проигрываться, но больше тогда с, со знаком каких-то, могут вам претензии какие-то кидать, и как-то усомнить вас в ваших каких-то вещах. То есть больше как-то здесь может также относиться и... Так, поэтому, дорогие мои, ну это возможно, возможно, также человек просто пришел новинку в эту какую-то некоторую стезю, а как бы его не воспринимают всерьез. То есть, приходящий-уходящий кадр, как текучесть кадров здесь может происходить, либо та работа, которую начальство не очень как бы воспринимает, не очень рассчитывает, но как бы вы есть, вы, вы и есть и делаете свою работу. Вот, но здесь просто какая-то недоверие, какой-то какой катаклизм, возможно, просто невыполнение своих каких-то обязательств тоже может происходить, не невы, выплаты. Поэтому вот, короче, как так. Не очень позитивный, конечно же, расклад. Давайте дальше. А сама общая атмосфера. Общая атмосфера у нас тройка. Паш влюбленный, король мечей, звезда и десятка чаш. Но я бы сказала, здесь какой-то некий бизнес, либо фонд, либо предприятие, которое просто работает, просто двигается, работает, модернизируется. Он не стоит, кстати, на месте, то есть вы сразу можете понять, где вы работаете. Это то, что общество, либо предприятие, либо учреждение, оно никогда не стоит на месте, оно все время модернизируется. Возможно, тут касается каких-то семейных взаимоотношений, детских садов и тому подобное. Да, здесь может быть, кстати, госучреждение происходить, то есть, да но которая работает во благо. Общая атмосфера неплохая, есть какие-то правила, которые все должны придерживаться и при этом учиться, обучаться всему новому и новому. То есть здесь сообщество, но оно развивающееся, оно не останавливается ни в коем разе. Если вы в каком-то останавливающем месте и не развивающем, я не уверена, что это не ваш вариант, потому что здесь модернизация происходит постоянненько. Поэтому атмосфера более доброжелательная в общем плане, но я бы сказала больше доброжелательная и приятная, больше в том плане, что он просто работает, двигается дальше и вперед. А какие-то личные терки ⁇ это личные ваши терки с коллективом начальства. То есть здесь больше какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, общая, общая атмосфера всей ситуации, она неплохая. Здесь могут, могут происходить какие-то неприятные стороны от начальства к вам и у вас к начальству. Какие-то терки, какие-то непонятки, недоброжелательности и тому подобное. Но это, но это организация, не исключая государственного типа, либо характера, либо на будущего, которая работает постоянно, возможно, с будущим работает, да, с будущими цветами жизни тоже. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то... Так, давайте совет. Давайте совету тем упрошающим, кто вот пришел сюда, если он нужен, потому что расклад, он не очень, конечно же, и как-то вот советиком бы некоторые, наверное, все-таки бы не погрешили и посмотрели. Ну давайте советик. Такой тити классный. А, совет. Не предпринимайте никаких особо действий, то есть, э, возможно, вам с чем-то надо раскаяться, я не удивляюсь, ну, ладненько, без шуток. Не воспринимайте каких-то действий, не делайте их, а просто рассмотрите вокруг какие-то ситуации, либо какие-то возможности. Возможно, просто выскажите свое мнение, но не берите особо каких-либо обязательств. Э, ваше некоторое спокойное состояние поможет вам больше... Больше полюбить свою профессию и то, чему надо отдать свое дело. Свое дело, свое время этому делу. Поэтому, дорогие мои, да. То есть сделайте свою работу на максимум, делайте ее с любовью. То есть больше здесь надо вам немножечко успокоиться. Вы не можете успокоить всех, вы не можете повлиять на всех, но вы можете адекватно и нормально повлиять на себя. Не делайте поспешных решений, выводов, просто, возможно, как-то выскажитесь но не принимайте каких-либо обязательств. Я бы я бы сказала, потому что эти обязательства, если вы хоть какие-то хотите принять, надо принимать на соответственно чистую свежую голову, а, а чтобы ее иметь надо ее сделать. вот поэтому успокаивайтесь, не бойтесь, не переживайте, просто дайте некоторому время быть. Поэтому дорогие мои, наработайте делайте на 5. Делайте по максимуму то, что в ваших силах Это очень важно Даже если вы маленький винтик В большой какой-то экосистеме Это правда, это безумно важно Некоторую важность я бы сказала бы здесь. Вы очень важны в этой работе Даже не переживайте Можете даже такое не думать Здесь очень сильно Карта подчеркивает важность Вопрошающих, поэтому дорогие мои Делайте работу на отлично, делайте работу на 5 Это важно Это очень необходимо Возможно не просто там кому-то Дети Вася, Дети Петя, а, возможно, Люси из Новосибирскую. Поэтому давайте, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, спонсорство, потому что если вы на спонсорство подпишитесь, вы можете, кстати, дополнительно задавать по раскладу на стрим, потому что это каждый расклад записывается. Вы можете дополнительно задавать уточняющие вопросы. Поэтому спасибо вам и желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.